Всем, всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить сталкер Чистое Небо. Итак, вы написали в комментах, и что нужно, нужно было, короче. Погоди и ты. Нужно было всего лишь подажи. Мы хорошо укрепили свои позиции на болото. И теперь сможем дать настоящий отбор всем, кто там сходится. Следующий наши целых. Клавая база Римигатов. Эм, не, а -а -а, не понял. Не понял, так отразить чисто не поним захотел держать объект своим контролем указанным указанный объект. Ёпти, ёпти, где? Воу, воу, воу, воу, воу, в борщ там кому-то. тихо. лежать. Так, а я взял там какие-то другие патроны еще. Нужно было, короче, погоди ты. Нужно было всего лишь подождать. Мы Не понял. Не понял. Так, отразить чисто непонятно, захотите держать объект свои. своим контролем указанным. указанный объект. Ёпте, ёпте, где? Воу, воу, воу, во. стреляешь, что-то, в кого? Тебе нужно, что Привет, Привет А че напали-то так, а че напали-то так? Окей, а вы вообще, вы написали, что короче. Че я могу, необходимо заходить, удержать под своим контролем указанный объект, привал на бревне. Все объекты. Вот я принес, сюда просел. Не бежим, не бежим! Ну что, пошли? Раз надо, значит надо. <laughs> ну пойдем. Че вообще происходит? Я. Че... Че... Да бляха! Красавчик взял меня, скинул. Короче, вот, они мне не дают договорить вообще все. Вы, говор... Вы сказали в комментах, что да в смысле, я не могу залезть теперь. Выпустите. О, отлично. Короче, вот. Вы написали в комментах, что нужно было всего лишь, короче, подождать. Подождать на этой насосной станции подкрепления. Ну, как видите, подкрепление совсем не то пришло, короче. Подкрепление бандитов пришло. Ренег... Ренегатов Ренегатов Ренегатов пришло подкрепление Окей Так Расчистить дорогу сгоревших хутер А куда мне надо бежать-то? А, расчистить дорогу сгоревших хутер В смысле? А у меня же задание то какое-то там нет Так, это Захватить ферму Это основное, наверное, задание, да? Захватить ферму Вот Пока так Привал на бревне Привал на бревне, вот А куда я тогда побежал? Я захватывать ферму побежал Так, а мне нужно привал на бревне Как ее выбрать? А, я все правильно бегу, бегучу чего вы меня путаете-то, тихо. А, желтая стрелка, короче, это у нас а, этот основное задание. А, мое задание вот такая вот прозрачная там стрелочка на радаре, которую еле-еле видно. Вот, все, теперь я понял. Так, мне теперь надо как-то попасть. Попасть. Сегодня мы еще с вами планировали э, взять, сходить детектор Велес. Вот сейчас, короче, мы выполним это задание и пойдем. Ничего, что я по болту да хожу? Не всосет меня? Так, ладно. Ну, в принципе, я вот на месте. Я, короче, это помог Смотреть, оба. <свят> Так, жрачка, хорошо Кстати, вы э, написали писали, э, То, что здесь Здесь что вы Здесь, короче Нет, вот кошка что-то бегает Здесь, короче Убралась такая функция Как голод так, Здесь это я забираю. Так, ну еще, да, отразить контратаку. Ждем, короче. Вон, контратака идет. Контратака идет, да. В оба. Так, пусто это я взял. Осмотрел, так, этих я осмотрел тоже, да? А Вы нет, тот батон. Могут новые Тихо. появиться. Патроны не взял. Где же вы, гады, лазите? Да вон они в обход, короче, пошли. Короче, они пошли в обход. Давайте-ка пока здесь осмотримся. Так, сидим, так, я хотел посмотреть, как у меня это... Почему у меня не выбираются другие патроны для ружья? Смотри, у меня вот есть или к этому ружью не подходит спаса 14 так, сидим, ждем. Враг. Вот так. -хо -хо -хо. враг враг враг так, тебе, вот так. Кушай, знать. Нет, нас... так ну это я думаю на ближний бой надо да давайте короче спекали попробуем кстати, смотри, это прицел, да, по-другому стал, не так, как Спасибо за В базу. ведь причитается. Все отлично. Все отлично. Расчисти сгоревший хутор. А а, захватить ферму, это вот основное, а расчистить, понятно, это дополнительно. Так, получить награду, усовершенствование, вернуть КПК. Да, кстати, КПК вернуть, вернуть КПК. Пошли, возвращать КПК. Ну я думаю это, это еще актуально задание, потому что, я так думаю, что, так, наверное, спрыгнуть. Я думаю, что если Чувака того убили, кто нам давал задание То оно бы провалилось Как бы, да? А, ты смотри, ты смотри Ты смотри По болоту идешь, радиация возрастает Окей А, тихо, а что я хотел? А, ружье я хотел взять Я хотел взять ружье Так, а где это? что это? Проводник. А, а, тихо, тихо. Подло напугало. Так. Ух ты, смотри, а еще тайнички. Надо вот по тайничкам как-нибудь сбегать. Так, здесь судя по карте здесь у нас свои судя по карте у нас здесь свои ах не пролезть толстый стал хорошо в Сеньях Чернобыле, по-моему, в таких ящиках мало что давали, да? А тут смотри, прям и аптечки, и патроны. И вообще все-все-все. Здорово. Привет, сталкер, что скажешь? А. Понятно. Здорово. Так, Чего здорово, тебе, сталкер. А да я тут мимоходом, короче, я тут мимоходом. Так, давайте-ка мы с вами порыскаем у них, короче, может что интересного, ящички всякие поразбиваем, может что интересного у них есть. бочки бочки не бьются окей так слышал да что-то там О -о -о, вот это хорошо вот это хорошо так слышишь да здесь где-то это походу дело Где-то походу дела этот аномалия. Так, что я сюда заходил? Нет, пусто. Я тебя слушал Так, чем могу помочь? Ничем. Понятно. Так, сюда заходил. Здесь я лазил, да. Здесь я лазил. Луки, идем, короче, идем дальше. Дальше, куда нам в принципе нужно было? Выбираем ружье. Ну, можно бегом. А, ну я уже на месте почти, да? Уже почти на месте. Здесь что-то радиация. Так, надо поаккуратнее быть. Может здесь кто-нибудь... Мутанты какие. Ренегаты. Расчистить дорогу сгоревших утор отменено. Да ладно, пускай они там сами разбираются, короче. Так, а почитать я могу, что там написано? КГПК с информацией о болотах, собранная следопытом... Чистого неба. Могу я почитать, что там написано, нет? Где оно? Эх, жаль, эх, жаль. Окей, так. А, кому это надо отнести? Вернуть КПК. Вот сюда мне надо идти. Окей. Окей. Ну, давайте тогда, раз мы здесь рядом, давайте сходим, короче, за Вэллисом. Погоди. Ага. Вот дырень. Там, короче, судя по ролику, там было, короче, какой-то этот пещерка. Пещерка была. Там велис и гравий что это опасный уровень радиации да ну нахер тихо тихо тихо тихо так так так анти анти анти один анти один анти один так я вот у этого моста а вот вот вот оно место погнали ну, в ролике вроде здесь никого не было а его еще тогда стать надо короче он так еще лежит здесь Оп, отлично Детектор-сканер нового поколения разработан специально для обнаружения артефактов, расположенных которые, расположение которых показывается на специальном экране. Помимо этого, оборудован э, счетчиком Гейгера и способен обнаружить аномалии. В закрытом состоянии регистрирует только наличие излучений, и присутствие аномалий. Режим поиска артефактов включается поднятием индикатора табло на лицевой стороне прибора. Окей. Так, здесь гравий был. Так. Вон он. Удобная, кстати, да, штука будет? А -а -а, с этим, с дисплейчиком. Так, гравий, гравий, гравий. Что гравий нам дает? Плюс 20 килограмм. Окей. И плюс 3 радиации. У нас, в принципе... А, -а, -а у нас минус 2 убирает всего лишь. Плохо, плохо. Ладно, будем просто его держать, короче, если мы там будем перегружены На время будем его одевать И все Так Теперь отправляемся к ПК, да, отнести надо Погнали Погнали по ой забор как-то я тут прошел же да через забор это где-то дырка эй дырка это где В смысле так ладно он ну, не так далеко уйду Чеще дядь радиа... блях радиация Где-то дырка там в заборе была Я, наверное, пробежал ее уже Тихо, нет, вот она Хорошо Оказывается, я ее не добежал Смотри, уже закат Уже закат, бляха Радиация Уже закат мне, сколько времени 8 часов Скоро совсем темно будет Совсем скоро темно будет Наверное опасно Погоди Как-то обойти Что это такое слышал догул да гул такой тихо-тихо шорохи какие-то Что-то кто-то воюет, что-то кто-то взрывает. Стрище. Было. Да ладно. Только можно бежать-то. Тут, кстати, трупы, смотри. Трупы сталкера, кстати. Пусто. Уже обокрали. Уже обобрали. Везде успеют. А тихо, а да, все правильно, да? Да. Привет, Сталкер. Здорово. Здорово, коль не шутишь. Так, окей. те кто? Так, а -а -а, я вернул, что ты просил. Вернуть предмет КПК разведчика ЧН. Разведчика Чен. Вот. Так, чем могу помочь? Все, да, больше ничем. Торговать, в принципе, можно, но мне тоже нечем торговать. Ладно. Так. А, получить награду. У меня тут смотри, награды получить уже, по-моему, несколько штук, да, в принципе. И можно, я думаю, отправиться и получить награду. Так, погоди, что здесь? О. О. Это я удачно зашел. Так. Есть проводник-то здесь. Вот он побежал. Да, уйди концентрировать карту. Концентрировать карту на задание. Не надо мне центрировать карту на задание. В смысле? И чё такой? Уйди. Куда побежал. Механизаторский двор Так, и там проводник, кстати, есть на этом На хуторе Окей, погнали Погнали к хутору, там проводники есть Сейчас сгоняем, а, заберем Заберем какие то Эту самую Награду Ого, ого, это что такое? Кстати, я здесь не был. Ну вот, где мы вылез? Хорошо, прям. Тихо, тихо, тихо, аккуратно. Вот уже кто то смотри пытался? Это этот же, это этот, которому я отдал, короче, это, КПК, ладно, заберу обратно, ему она уже не пригодится, так, да юбте мать, сейчас и я буду так же, как и о, вывалилось, Вывалилось. Так, что это такое вывалилось? А, ожог плюс один, радиация плюс один. Ну, такое. В принципе, его можно продать. Его, в принципе, можно продать. Так, мне главное, чтобы не... Не проводник сдох. Опа. Америка, Европа. Да, хорошо. Адреналинчик. Ты что-то хотел? Да, сейчас подойду. Сейчас подойду. Я здесь сейчас смотрю. Может, что лежит. Интересно, Е. что ничего. Я на вышку еще залезу. О, не зря. Не зря. Хорошо. Что-то птицы так низко летают, думаю, сейчас что-то бабак Так. Я пришел с тобой поговорить насчет того, что за... куда-то мне отвезти там. Куда ты можешь мне отвезти? Болото чистая база, чисто небо. Давай. Давай. На базу чисто небо. это отметил я в присядку я гуськом за ним шел так ладно забрать забрать забрать награду вот молодец же хочешь поторговать так что для меня есть плышка с данными о о и сим 200 вот это темно так есть что для меня все да так поторговать Поторговать, давай-ка я тебе сейчас продам а, За 1600 А так 2 Короче на 400 Он меня киданул, да? Ну окей, ладно, забери вот это тоже Тогда Так, а, у меня пистолет Погоди, я хотел посмотреть, посмотреть. А, 9 на 18 Это у нас 9 на 18 А это у нас 9 на 19 Поэтому давай его продадим Продаем это все. И, и, и, ну и все. Вот так. И 9 косарей у нас <музык> есть. Так, теперь флешка. Флешка хорошо. Мы идем с вами. Отдаем флешку. Уди, Уйди. Уйди. Здорово. Так, здорово, как жизнь, Кулибин. Мы ну, это как читали, да? У нас, да? Да. Как обычно. Чиню и так, я нашел, ага, вот, еще, еще, еще, еще, еще, 1125, хорошо. Так, улучшить. Улучшить. улучшить. Да, можно, кстати, мало. починить еще. Кстати, расценки не такие недорогие. Смотри, 24 рубля всего за починку фигня какая а вот это можно было продать кстати Если есть что починить, я учинить не буду сюда. вот окей так вы выписали кстати в комментах что а, определенная цепочка есть у а, этих усовершенствование надо смотреть судя по всему это вот эти вот лампочки загораются так что это а, модификация затвора скорострельность в первую очередь я, короче, этот автомат, да, буду заделать, короче, так а... Скорострельность, ну, пока нет Вот точность мне нужна, это точно Точность мне нужно, это точно Вот так Прости Так, стволы, для установки нужны другие модификации Погоди, а я вот установил модификацию, Ты и что? Они там что-то сами, короче, что-то захватывают. А я тут все страдаю. Так. Установка компенсатора газового поршня. Это отдача минус 30. Ну да, да, да, отдача. Отдача... Судя по всему, надо флешки, короче, искать, чтобы. Потому что я что-то не понимаю. Видишь, он не открывается. Так, ладно. Там разберемся. Крепление подствольника. Нет, не надо. Не хочу. Настильность. Настильность. Насадка увеличивает длину ствола и как следствие начальную скорость пули. Угу. Давай. У нас будет крутой коллаж. У нас будет крутой коллаж. Полимерный приклад. Замена приклада на полимерно мешает вес оружия. А, хорошо. Да. Так. Увеличение магазина. Нет. Креп крепление окна. Посмотрите, на оружие. Различные модификации. Ага. И глушитель. Да, это же глушитель. Замена можно придать один раз, поскольку... А, нет, это не глушитель. Это калибр меняется. Нет, калибр мы не будем менять. Вот, а что, глушака нет? Странно. Странно, что глушителя нет. Ну ладно. Нет глушителя, значит нет глушителя. Ставим, короче, оптику. Вот. Поставили оптику. И давай еще... А, немножко... Так, что у меня там по деньгам? Ага. И давай еще немножко мы с вами... Точность не стреляет дробью. Не стреляет дробью. А дроби, знаешь, постоянно много, да? По... так -то. Я подумаю. Так, я подумаю. А, ствола на стоимость. стоимости. Так, вес хорошо. А, теперь вот эту у меня штуку не это. Да и хрен с нею. Так, а, обычная резиновая накладка позволяет точно поднять длину. Стоимость, отдача минус 30, да. Отдача минус 20, да. А, надежность плюс 10.. да. Все, у меня еще и крутое оружие добавил, и полторы косаря у нас осталось еще бухнуть. Окей, что ты там спишь-то? Что, Лучни. Ты? что ты там Лучни. уже спишь? Руки, О, Я И ночью, ночка. Ночка уже. Так, ладно, друзья, у меня видос подходит к концу, поэтому давайте определимся, чем мы займемся с, с вами в следующей серии. Так, а, а. У меня в принципе тут все, да, из дополнительных. Значит, значит, значит, мы пойдем отразить контратаку а, противника, да? Пойдем сюда, а дальше уже что там нам скажут и покажут. Вот. Так что вот так вот. Где костер? Где костер? Кровосос и костер. Костер. Ну ты меня и напугал, чудовище. Костер. Ты на себя